Друзья, всем привет! И как я понял по последнему видео, что облачный майнинг просто всем зашел. Многим было очень интересно. Интересен подобный способ дохода. Согласен, на самом деле он очень прост, хотя есть свои риски, но все же. И здесь я решил промониторить рынок, посмотреть еще проекты подобного рода с таким пассивным доходом. И оказалось, что их довольно-таки много. Я постарался проанализировать несколько и на данный момент остановил свой выбор на проекте под названием Trontel. Да, это все тот же облачный майнинг, и хотелось бы отметить, что при регистрации уже вы получаете на свой баланс целую тысячу TRX, что по текущему курсу равно 100$, я считаю, что это прям очень крутой такой бонус при старте, также у проекта имеется сертификат, который вы сейчас можете видеть на экране и более подробно с ним ознакомиться. И также еще замечал, что проект пользуется довольно-таки высокой популярностью у крипто-блогеров. Друзья, что касаемо того, чтобы создать аккаунт, все очень просто. Вы на главной странице сначала выбираете ваш код, то есть код страны вашего мобильного телефона. Например, у меня это Россия и будет плюс 7, естественно. Далее вводите свой номер мобильного телефона. Я рекомендую использовать его именно лично свой. Давайте я для теста просто введу да, цифры, чтобы они появились. Далее вводите... Логин, пароль и security пароль Они могут быть одинаковые, разные На ваше усмотрение Вы их ввели И далее будете инвайт код То есть, если у вас есть кто-то из знакомых Кто вас пригласил на данный проект Вы будете лично его инвайт код Потому что здесь есть реферальная программа Это ему будет бонусом Если нет, можете Ссылка будет в описании Использовать мою реферальную программу Я буду благодарен И далее будете код Это как капча Вот справа, например, у меня это 66 5, и нажимаете вот эту красную стрелочку, после у вас зарегистрируется аккаунт. Сразу после регистрации вы попадаете на главную страницу, где можете увидеть свой общий баланс. У меня он уже 1060, так как я получил ежедневную награду в виде 60 RX это делается очень просто. Но в разделе Трейдинг переходите и нажимаете кнопку Получить, то есть 6 процентов от вашего общего баланса. Вы получаете, то есть если у вас есть 1000 TRX, вы получаете 60 TRX ежедневно. То есть чтобы получать в дальнейшем бонус, нужно свой пополнить баланс хотя бы на 5 TRX, то есть от 5. Давайте сейчас тестово, попробуем пополнить баланс условно на 100 трона. Узнать свой номер кошелька можно перейти с главной страницы в раздел «Депозит», и вы получите свой адрес. Вы просто укопируете копируете и вставляете уже, естественно, на бирже, когда будете делать перевод в раздел «Номер кошелька». После того, как вы скопировали адрес кошелька, вы вставляете его на своей бирже в раздел «Адрес кошелька». Указываете сумму, на которую вы хотите пополнить свой баланс. То есть у меня для теста куплено 100 трона. Я указываю всю эту сумму 100 Должен получить на баланс Trontel 99 TRX. Вот сейчас посмотрим, как быстро придут данные средства. Итак, наш баланс пополнился. Теперь у меня 1159 TRX. И вот от этой суммы у меня теперь ежедневно будет начисляться 6%. А вот что касаемо вывода и сколько можно выводить, я сейчас вам покажу небольшую таблицу и вы все поймете. Там довольно-таки интересные условия и опять же все зависит от того, сколько вы инвестировали в TRX. и чем больше, тем меньше у вас получается срок вывода ваших средств. Друзья, в разделе анонса вы можете посмотреть лимит вывода средств. То есть, в зависимости от того, какой ваш депозит, сумма вашего депозита, от этого и зависит процентное соотношение вывода ваших средств. То есть, чем больше у вас депозит, тем больше вы каждый день сможете выводить процентов от общего баланса. То есть, я не говорю, что рекомендую пополнять как можно больше свой баланс, но вы сами видите все цифры. И также не забывайте очень важно про реферальную программу. Она здесь очень удобная. Все, есть три уровня и каждый уровень поощряется все больше и больше то есть если у вас есть друзья, кто в теме крипте и кто готов заработать кому интересен облачный майнинг вот это будет очень интересно поэтому у каждого при регистрации будет э, ссылка, вы даете эту ссылку своему другу, он регистрируется по ней и он у вас появляется в разделе э, то есть э, вот здесь есть раздел Team и здесь вы можете его увидеть. То есть с каждого вашего реферала, с его пополнения вы получаете начисление. То есть очень удобно и также сможете уводить. Это будет работать на общий баланс. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, наше видео подошло к концу. Я думаю, проект вам понравился, вы действительно его оцените, и у вас получится заработать, если кто-то уже здесь и пользовался им. Естественно, дайте знать о себе в комментариях, мне будет очень интересно. И также забыл сказать, не забывайте подписаться. У данного проекта есть телеграм группа вот на главной странице справа есть такой значок, переходите сюда и попадаете в телеграм группу Здесь можете к ней присоединиться и читать все последние новости и обновления. Я думаю, каждому это будет интересно интересно, друзья. Поэтому поддержите видео лайком. Кто не подписался, обязательно подписочка на канал. До скорых встреч, скоро будут новые ролики. Всем пока!